после практик 6 обновленной ступени гармонизатора поставил тотальное спокойствие ко всему но ушла радость не переживайте это временный такой эффект все восстановится серьезно это ментала много увеличилось, его раньше не было ментал нам нужен потому что ментальная энергия белая энергия это энергия материализации самый простой эзотерический способ привлечь в жизнь материальное благополучие поставить перед собой руку и представить будто в руке вы держите ярко светящуюся лампочку или ярко светящийся, как электросварка, свет такой, без оболочки. И представить следующим элементом, будто в этом свете вы видите пачку из 100-долларовых купюр, потрясли, испытали радость, ага, ага, и после этого об этом забыли. Если так делать, очень быстро, за несколько месяцев такую пачку с деньгами будете держать в своих руках. Это 100% проверено.